Луку, ёпты. Нихера сколько у него фпс, блин? Сколько? 50. Надо... Вообще нормально смывает это, блин. Там Фото, там Первым делом надо подсоединить аккумулятор. У меня тут стоит на ближнем и на дальнем синон, поэтому мы поставили сюда предохранитель. Все нахуй. Это СССРский мотоцикл, и изначально, чтобы завести, надо подсосать, потому что тут карбюратор, а не инжектор. Вот, ключи пока засунем. Я на вообще никогда не подсасывал. А у тебя... У меня да. тоже кар был. А. Вот, тут такое весь нехитрое устройство, нехитрая кнопочка. Слушаем, короче, когда зажужжит. Короче, все, у меня палец уже в бензине, вот он сырой. И типичная, короче, ситуация для водителя вот таких мотоциклов. Ты всегда, сука, пахнешь бензином. Всегда. Ставим нейтралочку, пробуем завести. Блять, подможку ударялись. Все, вот сейчас пробуем. Опять в говно заехал